Говорим нашим героям большое, большое. Спасибо, спасибо, спасибо. Наши герои. Московское время – 5 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести. В студии Руслан Букатаев. Здравствуйте. В начале о главных темах этому часу. В Запорожской области раскрыли подробности терактора в Бердянске. Коалиция действующего президента Франции Эммануэля Макрона побеждает в первом туре парламентских выборов. И в Москве и области в начале недели прольются треть месячной нормы осадков. Подробности далее. На подстанции в Бердянске, где произошел взрыв, обнаружены следы трех взрывных устройств и зажигательной смеси. Об этом сообщили в военно-гражданской администрации Запорожской области. Заместитель начальника Главного управления МВД по Запорожской области Алексей Селиванов отметил, что украинские спецслужбы активизировали работу против мирного населения региона. Они ставят своей целью запугать жителей террором. Представителем МВД пообещал достойный ответ на провокационные действия.